вот так ты плактворенью своему, как велика, как велика. Любви твоей держала и строй, и зелень внешних сходов, и молодой весенней жизни шум. Рождают сердце нить высоких дум, слагают создателю природы Творец мировец чье имя безначальный, Чью мощь бессилен выразить язык, но беспредельно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 и слава, чести имени святому твоему а как ты благ творению своему как ре велик... Добрый день, дорогие друзья! Сегодня снова с вами я, Ева Фландер. Тема нашей передачи «Размышления о вечных ценностях». Их много, но единственной и самой важной ценностью является сама Любовь. Ну а я начинаю. Друзья, Наша цивилизация входит в эпоху великих перемен, и чтобы мы могли понять, для чего они нам нужны, наши внутренние ценности, какие они, и есть ответ на этот вопрос. И я прошу вас, дорогие радиослушатели, пожалуйста, пишите мне в комментариях ваше понимание, что для вас ценно, а я постараюсь ответить каждому из вас. Как вы думаете, друзья, что всего ценнее в мире – золото или серебро? Нет, нет, нет, нет! Важность вечных перемен. Все течет, все меняется, и в этом есть прелесть жизни. А так как я работаю в сфере культуры, сегодня мы поговорим о ценностях искусства и музыки в нашей жизни. Друзья, для чего мы пишем музыку? Для чего нам нужны произведения искусства, а для того, чтобы помочь людям раскрыть свои души для любви и сделать их счастливыми. И я приветствую вас, дорогие радиослушатели, песни и Только Любовь звучит моя самая любимая песня Тилькой любовь. Життя в любовь квітає, так хочется, чтобы на земле Цю истину все люди знали, любов любовь, я только ты Цю истину все люди знали, любовь, любовь, я только ты Всех нитает, широ-широ всем бажаю. Живить на земле в мире добрых, счастливы на родной земле. Живить на земле в мире добрых, счастливы на родной земле. Только любовь, любовь, любовь, очарует нас навсегда. Я бажаю вам, люби. Только она по-настоящему может понимать музыку, ценить искусство, красоту. Любовь. Ее природа отдавать больше, чем получать. Она любит служить людям. Любовь не может существовать в одиночестве. Ей нужно иметь что-то или кого-то, чему или кому она может посвятить себя. Друзья, есть радостная новость. Это мы. Любовь, она живет в нас, дышит через нас, любит нас. Почему? Да потому что мы, люди, являемся духовными существами, и именно это отличает нас от всего Божьего творения. Мы божественны, и это понимание уже есть ценность. И звучит песня «Мой единственный» – это великолепное признание в любви к тому, кто подарил нам все» для того, чтобы мы были счастливы. Я хочу говорить о тебе, дорогой, о тебе только мысли теперь. На птица без крыл Субтитры создавал Тебя для Друзья, сейчас день, но может быть кто-то слушает эту передачу вечером, и пусть этот вечер для вас будет ласковым и теплым. Звучит песня, которая так и называется «Теплый вечер». коснуться к тиши берегов, капли времени тихо струятся все зовут, Он бесконечность маня без конца. Только вспомню, Христос мой со мной Вечером море огней зажигает С гор лесистых прохладой несет Любит он, он меня не оставит Мое сердце Друг, приди и ты в нем почерпни Этот дар Бесценный, обетованный И счастливым будешь ты продолжаем размышлять о вечных ценностях. И, конечно же, искусство – одна из них. Наступает эпоха любви. Сейчас время перемен, а искусство обладает поразительной способностью бросать вызов нашим ценностям и традиционным понятиям. Звучит песня «Все перевернуто».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 Да, пусть наш мир наполнит святость и любовь, а искусство поможет нам по-другому взглянуть на себя и на людей. Звучит песня, которая так и называется «Взгляд на людей». Смотри на людей, как на звёзды, Что богом зажглись для тебя. Пока ты живешь, что не поздно Добром засиять всех любя. Ведь люди они словно птицы, что в солнечном они... Знают отца Ведь люди Без Бога Бессильны И помыслы с пониманием, сия с низхождением, благим дари человеку внимание, ты в вечности встретишься с ним, ведь каждый из нас Редактор посаженный. А.Семкин Путешественная Друзья, это прекрасно, когда мы ласково смотрим друг на друга. Ищущаясь одна очень важная ценность в нашей жизни, это здоровье и гармоничное отношение друг с другом. Давайте их беречь и ценить. Звучит песня ⁇ Берегите друг друга ⁇ когда я печали полна, Когда сердцу не сказано трудно, Обращаюсь в молитве я к вам. Сейчас когда Пусть слагается эта песня каждым шагом твоей дороги. Всем, что будет и всем, что есть, твой душа о великом Боге не смолкая и в трудный час, когда к. заключение нашей передачи мне хочется подчеркнуть то, что веками именно христианские ценности и учения оказывали сильное влияние на мир искусства. Искусство, его ценность в том, чтобы отражать вечной истины. И мы должны вернуть миру некогда утраченное утраченные высоты влияния в искусстве и в музыке. А вы, друзья, присоединяйтесь к этому процессу. И я желаю вам, помните, всегда помните, где любовь, там Бог. Любите Бога и ближнего, за все благодарите, живите, как Бог дает, принесите в мир что-то новое, спокойно принимайте перемены и будьте счастливы, а счастье – это искусство, которому надо учиться всю жизнь, и это непросто. А с вами была я, Ева Фландер, и до новых встреч в эфире. И на прощание с вами звучит песня «Это совсем непросто», потому что совсем не непросто славить Бога, когда у тебя все не так. Вот так. славлят людей, даже когда их козни ищут души твоей.